Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам историю о том, как за мной гнался маньяк. Случилось это, по-моему, второй год моей жизни. Я уже тогда жила в Солсфилдс, и мне поступил заказ, я тогда работала на Main People, московскую компанию, гламурный журнал, сходить, съездить точнее в центр и снять Russian Ballet Icons. Такое мероприятие, которое проходит раз в году, когда приезжают все мировые звезды балета и представляют какую-либо программу посвященную одной из легенд артистов балета. Это была моя первая съемка Russian Ballet Icons, и э, так как я снимала конкретно на компанию, я была аккредитована, и мне дали доступ на автопатии. Концерт прошел в театре Колизей, где-то с 6 до 9, и автопатия происходил рядом в отеле со всеми звездами, со всеми русскими звездами, которые проживают в Лондоне. Ну и, в общем, сливки общества собрались там. А я продолжала фотографировать, там был выставлен специальный такой стенд, для того, чтобы всех гостей фотографировать на этом мероприятии, автопате. И такая еще обстановка была, что хотелось видеть всех этих звезд, ты знаешь о них, ты слышал, читал, видел по телевизору, а тут вот они перед тобой вживую. Так как гости медленно собирались, потом они прошли за стол, и, ну, я не знала, что дальше ожидать от этого ужина, и что будет дальше. Думала, может быть, еще что-то поснимаю. И решила подождать где-то до 12 часов, пока не закрылся транспорт, метро, чтобы доехать спокойно до дома. Подождала. Пошла в метро, на кросс, а оно закрыто. Тогда я еще не знала о том, что выходные у нас всегда работают. Engineering Works. То есть ведутся какие-либо работы инженерного назначения в метро по выходным, каждый выходной, на какой-либо станции, на какой-либо ветке, что-либо-то происходит, что-то ремонтируют, над чем-то работают. И тут я понимаю, я попала в Сосфилдс, путь не близкий, как доехать до туда, я даже не знала без метро. И английского языка как такового у меня тогда еще не было. Еле-еле что-то понимала, меня работники метро отправили куда-то на другую станцию, на Лестер-сквер, по-моему, и сказали, езжай до Канон-стрит, и там сядешь на поезд и поедешь до Вимбелдона. Я приехала на Канон-стрит, там тоже ведутся инженерные воркс до какого Вимбелдона, мне говорят, последний поезд вот только ушел, а это Канон-стрит, это совсем в другую, в противоположную сторону от моего дома, то есть в сити. Я вышла на улицу и не знаю, что делать дальше. Я была настолько растеряна, что э, я просто потерялась. У меня в мозгу была вата, не, у меня был, видимо, паника была какая-то. Я не понимала, что мне делать дальше и куда мне дальше идти. Я такая спокойно поплелась по сити и думаю, так, ну что делать. А он мне еще, этот работник на станции Каннонстрит сказал, воспользуйся автобусом как пользоваться автобусами, как составлять маршруты в GPS-навигаторе. Благо у меня хоть GPS-навигатор был с собой, но как составлять маршруты, как доехать, как добраться, как я сейчас это спокойно делаю. В жизни не знала, я не знала, куда мне идти и что дальше делать. Знала, какие автобусы ходят до станции Патни-Бридж. До станции Патни-Бридж я доехала. Это где-то заняло у меня около часа езды. То есть где-то в час ночи, даже не в час Два часа ночи я уже была на Патни Бридж, на автобусе. Слава богу, доехала. Да, там было направление автобуса в Любилдон. На Патни Бридж он остановился и сказал, автобус дальше не пойдет. И следующие автобусы я не могла найти, что поедет до Сосфилдс. С Патни Бридж я добиралась обычно на 39-м автобусе до Сосфилдс, но в тот день почему-то автобусы эти уже не ходили. Возможно, это просто уже было ночное время, и автобусы... Ночные 39 девятые не ходили, и вот спать не брич, мне пришлось топать пешком, по навигатору, слава богу он у меня был, 40 минут показывал маршрут, я, наверное, шла часа полтора, потому что я не знала, куда идти, ночь, темно, ничего не видно практически, иногда идешь просто тупо по трассе, и очень было страшно. Никогда в жизни я не ходила по ночному Лондону, а тем более, ну как бы в центре еще все освещено, а тут как бы уже спальный район и ничего не видно. Очень мало было огней, очень страшно было идти. Попала я, короче, по полной. Пока я шла, смотрела в навигатор э, и думаю, так, мне вот сюда, мне вот сюда, и тут как бы я вижу, что э, от фонаря падает такая тень, и за мной кто-то идет. Я такая думаю, блин, что делать, я так резко обернулась и посмотрела на человека, мужик стоял вот в шапке такой, стоял и смотрел на меня вот так, типа, как я догадалась, что, а он реально шел за мной, вот прямо шаг в шаг, и я так... Опешила тоже, полезла в карман, я не знала даже, что делать, у меня уже второй шок за сегодняшний день, полезла в карман, начала что-то там искать, начала набирать какие-то сообщения или что-то типа, делать вид, что я звоню по телефону, сказала «Алло», «Бла-бла», и, в общем, по-русски что-то начала говорить типа того, я ни с кем не общалась, я в это время, конечно, переписывалась с мамой, она мне говорит, ой, где ты там уже идешь, потому что она знала, что я попала в такую ситуацию, и она меня контролировала из России, кому звонить, как в полицию звонить, или что угодно, я не знала, я, короче, попала, слава богу, я увидела это, эту тень, его тень на асфальте, и резко обернулась, и тут уже он опешил, он не понял, что случилось, он, наверное, бы на меня напал, я не знаю, грабил бы или изнасиловал, не знаю, что он хотел, но он не понял, что случилось, как я узнала, и я еще на него так посмотрела, типа, сфотографировала, я тебя запомнила. И все, и как бы через минуту ровно, после того, как я типа позвонила, я оборачиваюсь, никого нет, ни души, и даже след простыл от него. Вот так вот мне удалось избежать, поэтому вот как раз таки это мое внимание на детали, когда я вижу что-то, что не видит обычный человек, допустим тень, тень на асфальте от фонаря, которая спасла мне жизнь, образно говоря, реально помогают в моей жизни, вот в таких вот моментах, ну или в моментах, когда мне надо предвидеть что-то, то есть в моей репортерской деятельности это очень хорошо работает, когда я предугадываю момент, в который можно нажать на на фотоаппарат и сделать классную фотографию. После этого ночные похождения у меня были, конечно, я работала в клубе гардеробщицы, об этом я тоже попозже расскажу, мне приходилось возвращаться домой в тоже в 3 часа ночи, но никаких эксцессов не случалось. А вот тут, первый практически завершающий год моей жизни, я попала на этот долбанный Engineering Works и вот так вот пришлось добираться аж 3 часа до дома. В 3.30 я была дома на Сосфилдс, легла спать и уже успокоилась. Вот такие вот бывают истории в Лондоне на этом все, еще у меня были другие эксцессы, об этом попозже пока-пока